Добрый вечер, добрый день, доброе утро, добрый все еще 2020 год. С вами снова я, Макс Майнва и мой друг Кай. Всем хай. И сегодня мы попробуем построить новогоднюю рождественскую елку за 2, 5 и 8 минут. Может 10? Нет, давай 8. 10 минут, это как-то не, не по новогоднему. Нам же нужно, чтобы этот выпуск как-то отличался от обычного. И так, ну, я предлагаю начать подготовиться. Ну, ладно. Давай. Наша новогодняя елка будет, наша сейчас задача, у нас есть две минуты. У нас есть две минуты. Повторюсь еще раз. Нет, давай я на этой стороне. Я на этой стороне. Ой. Сейчас у нас будет 2 минуты. Ты на той стороне. Но сначала мы берем нужные ресурсы. Правильно? Ну, давай, хорошо, я абсолютно с тобой согласен. Я просто очень давно уже не помню, как тут что и где. Я возьму все, что мне нужно. Угу. Хорошо. Ну, а я вернусь, когда мы все возьмем. Окей? Окей. Погнали. Окей. Так, ребят, я вернулся. Я все я взял. Тоже. Команду специальную себя скопировал. Ctrl-C нажал, то есть. Так, вот. на всякий случай. И начинаем уже потихоньку. Подожди, подожди, строить. подожди, подожди я проверил. Ты заводи там таймер. Так, я сразу сброшу, чтобы у нас ничего не было. Да, это специально штука. Давай, заводи таймер. Я думаю, вот это нам не очень подойдет, так как. Это все-таки больше. Обычно. Таймер на 2 минуты. Первый раунд. На счет 3. Раз, два, три. Поехали. Так, ладно. Угу. Все, делаем. Три, немножечко. Ну, я думал, повыше будет. Так, я взял. Так, нету. Я взял. Нет, я сейчас возьму. Так. У нас там по времени у нас осталась одна минута. Здесь вот так ну, сделать, чтобы было красиво. Так, очень интересно иногда смотреть, что делает. Даже не догадываешься, что делает твой соперник, потому что у него только возникает сущность такая, это создана это сделано. И я, наверное, зря вот это сделал, потому что у меня осталось, у нас осталось меньше минуты. А именно у нас закончилось наше время. Так, все, Стоп. Стоп. Закончили строить. Ну что? Алло, ты где? Алло. Что это сейчас было? Слушай. Зачем ты это сделал? У меня только задумка готова. Ну, задумка твоя или не задумка? Кстати, спасибо за идею. Готова? Не готова? Э, время, э, время закончилось, к сожалению. Я понял мою задумку, то есть, да? Да, я понял твою задумку, но давай посмотрим на то, что у тебя получилось сделать за это время. Я, конечно, понимаю, времени мало, но думаю, по давай пока остановимся на этом, на том, что мы сделали. Так. Так, так, так, это не то, что мне нужно. Вот, так, смотри, у нас здесь вот такая вот прекрасная дерево, да, дерево, обычное, ну, елка как елка. Принесли ее и понцепляли на нее три овцы, причем какие-то странные, которые передвигаются. Гирлянда, это гирлянда. Ну, гирлянда, гирлянда, гирлянда. Ладно, так. Вс тво посмотри. Я типа гирлянда такой. только за гирлянду, только даже не Два с плюсом. Ну, ладно, три с, с четырьмя трехкилометровыми минусами. Вот, кстати, ты молодец. Спасибо, создал мне овечку тут. Пока э -э -э -э, я ждал тебя. Итак, э -э -э -э давай посмотрим мою прекрасную елочку. Это... Что ты делаешь, друг мой? Не ломай ничего. Я ничего не ломаю. Так. Ну, ну вот. в принципе, елка хорошая. Да, да. елка хорошая, украшена, я... отличия от а, некоторых. А вот фонари. Фонари это прикольно, немного даже. Вот. А вот это вот что я не понял немного. Что именно? Типа в духе Рождества фигню. Да, елка. да, да, да, да. Это белый, это снег, красный, я не знаю, это не кровь, сразу говорю. Это просто какая-то. Ну, это как украшение. Нет, нет, нет. Никаких это... Ну, это просто как украшение красное. Коврики. Ладно. Итак, в первом раунде единогласно... Всего, ничья, потому что... Почему это? Принципе... Нет, у меня Я хочу и овцы. У <у> <меня> <у> в качестве гельянты такие вот красивенькие. Да, а у тебя просто ничего не меняется, просто на месте такая бездушная елка. Да, э, ну, тем не менее, она красивая. Э, ну, у тебя тоже троечка. Ну, на троечку. Вот, честно у говоря. У меня хотя бы без минуса. <с correlation> ладно, так и быть первый <соцентир> раунд. у Ладно, так и быть первый раунд. У нас ничья, я стираю твою постройку. Да, а, погоди, я убью. Да, меня у мега очень убью. признателен. У меня эм. просто мега-мег угу. И убираю на своей стороне тоже, как вы можете заметить. Да, в принципе, все. можно, я думаю, прописать клир-команду. Я не, так не думаю, но... Давайте пропишем вот так. Великолепно. И думаю, у нас есть возможность прямо сейчас быстренько взять предметы. И опять-таки мы вернемся сразу после того, как мы их возьмём, да? да? Итак, я, в принципе, готов. Я не знаю, как там, Данил. Я тоже, ребята, готов. Да, всё. Я, а, я, я попросил у нас сделать подзол, потому что подзол лучше. Это я вот так возьму. Итак, в принципе, ну, не знаю, как ты, а я, в отличие от тебя, готов. Звучит странно. Давай но... начинать! Так, надо начинать. Тогда я встаю к этой магической кнопке. И он сейчас Нет, ее... Не-не-не-не. Да-да-да-да. Э, пять минут в этот раз. Пять минут. Начинается через три, два, один. Поехали. Так. У -у -у -у -у -у -у. Да. то что я хотел то работает надо было оптимизировать немного перед началом елочку Девочка, ну тут заглаза, да, что новые. Будем всех ломать. делаем вот так. Вот так, чтобы было красиво. Я, честно говоря, просто нажимаю много раз на кнопку. Ну, правда, это получился немного кипарис, но, думаю, ничего страшного. Так, чтобы узнать, сколько осталось времени, я сейчас специально посмотрю. Так, у нас осталось всего лишь 2 минуты. Я боюсь, что я могу немножечко не успеть. Так. Это не то, что я хотел бы делать. Дорогой, пожалуйста, Данил. В следующий раз, когда ты будешь использовать команду Убери тег А, поставь тег П. Ну что у меня теперь благодаря тебе летают в воздухе овцы. Пожалуйста, хватит. Ну Что это немножечко мешает. Все, я немного устранил последствия того, что там Данил натворил. О, спасибо большое, я очень рад, что ты услышал. Мой Мы... Мы бы о том, чтобы ты так и очень делал, спасибо. великолепно так выглядит странно ну ладно так это, это вот так я это не взял, ужас какой, я могу не успеть. Так, Данил, наше время закончилось. Слушай, Данил, то тут мне овцы по помнил, поэтому что мне еще 30 секунд? Давай еще 30 секунд добавим. А? Ладно. Все, у нас еще 30 ну, секунд. Ну давай, добавим. что это немножечко... Это у меня заняло, конечно, времени, чтобы устранить то, что ты мне... А что моего прикола? последствия твоих команд это будет честно если мы добавим это всем Так. Вот уже что-нибудь так время закончилось а, опять думаю все сл слышат все Данил, останавливайся, останавливайся. Ты готов? Да, да, да. Я могу заходить. Так, ого, -го. ого -го, го какая красота! Это действительно красиво, на самом деле. Вот эти джебы, это. Если вы не звуки, которые они производили, это было бы действительно очень, очень мило и красиво. Это один, тогда уж нажми. Ну, я скажу, что эта точно четверка есть. Давай ну, посмотрим. Ну, не на мою. Доделал, наверное. А то, mm -hmm. что не доделано, да? Наверное. Давай мою теперь посмотрим. Моя Ладно. немножечко не такая красивая, как у тебя. На самом деле. Мне немножечко не хватило времени. Но зато я сделал что-то похожее эй. на гирлянду. Стой, а ты вот эту елку сам растил? Да, лично? конечно. Почему она такая кривая? А, потому что я сам сделал ее, немножечко ее. Она так по правдоподобнее, покрасивее. Я ее как и я растил. Не, да, я ее вырастил. Я ее вырастил, и потом немного улучшил. А вот. я в чистом виде ее оставил. Не, что ты? Мне такая больше нравится. Она такая красивая, лохматая немножечко. Я, я, как, как будто бы не ели уже. Это больше на дуб огромный похоже. <смех> Это вот больше честно, честно да, немножечко похоже. Но если бы я не знал, что наша сегодня тема рождественская. Слушай, Данил, у меня есть предложение. Mm. Давай, я думаю, наши елки опять убирать. Подожди, подожди. Подожди, стой. Ну свою подожди, я уже сбрал. Твою я оставлю. Подожди, я хочу эту красоту... Хотя бы елку саму, потому что овцы погибли, сохранить. Да Знаешь я... как? Да я тоже сделаю скриншот. Нет, не так. А как же? Знаешь, я ее поставлю в другом месте немного. Ну хорошо, давай украсим наш. И собственно, какое моё предложение было? Предлагаю в последний тур немножечко продлить, сделать его немножечко длиннее. Дать нам в этот раз 15 минут. Как ты думаешь? Что ты думаешь? Нормально. Ты хочешь клонировать елку? Нет, я хочу ее... Э, это... Не идиот, извини меня. Что случилось? Я забыл про команду клон. Да, такая команда есть, Данил. Я рад, что ты про нее вспомнил. Так, и теперь ставим вот здесь. Так. Действительно, Так. Это, это действительно красиво, но только попрошу тебя сейчас быстренько кое-что сделать, потому что подзол, возможно, мне сильно изменяет память, но возможно, что подзол расползается. Возможно, я путаю его с мицерием, но давай все-таки оградим нашу. Это Мицели, по-моему, расползается. Да, На всякий случай. Я не хочу устроить тут катастрофу в виде заражения почвы от подзора. Да, как человека коронавирусом. Это, конечно, проблема. Да. Угу. Всемирная проблема, блин. Пандемическая проблема. Готово. Вот так, ну, так же... давай надерну, лучше поменяем. Та... Угу. а, стоп, у нас же елки. Я забыл. Все. Итак, у меня есть. А, так, Предложить... вещи. 15 минут. А, вот так, совсем забыл. Окей, давай, ребят, мы сейчас вернемся, когда все сделаем. Итак, мы. Итак, ребят, мы уже... Я на всякий случай взял командный влог. А я не на всякий случай, Нет. я его взял, потому что я знаю, что я его буду использовать. Итак, у нас в этот раз 15 минут. Намного больше, чем было до этого. Когда-либо, все-таки, как-никак, рождественский выпуск. Выпуск получится немножечко длинным, но тем не менее... Не менее интересно. 15. 15 минут. Я хочу кое-что быстренько сделать. Ребят, вы видите, что я делаю. Так, так, так, так, так, так, так, так. Сейчас... Проверяем это сразу. Вставляем в командный блок. Ты готов? Погодите, Алло. личный. Алло, алло, ты че? Ну да я все. Так, ты И готов? Я? Да, в принципе готов. Тогда у нас 15 минут. Время Давай. видео начинается Давай. через 3, 2, 1, поехали. Ай, время не запустилось, все, запустилось. А -а -а. Блин, забыл, забыл, забыл. Нет, не надо. Вот такая тоже бывает, здорово. Неловко, правда, неловко. Вот Я не знаю, что сейчас будет. Как-то будет выглядеть. Так. Вот так и вот так. Ну, тогда уж надо везде раздать. Так. сразу, когда делаем вот так и завершаем ну разве не красота а моему красота так, велик да, сразу вот такую Деревья, деревья, Так, И вот тут. Вот так, все. Извиняюсь за пару записей в чате. Так, вот так будет у нас. И давайте, у нас такая уже елочка готовая. Давайте ее вот немножечко украсим. Угу. Ну, больше, Мистер Максмайн, можете, пожалуйста, удалить Далите всех овец в мире? Абсолютно всех. Проблема... Абсолютно, Абсолютно всех. всех. Собака ел, тайп. Готово. Их оказалось 70 штук. Кому-то не ухим. Кому-то не очень mm -hmm. повезло. Так. Да. Так, сразу. Мне Давай. с командой не повезло, это не меня. Так, ладно. Вот так мы сделаем. А тут мы сделаем вот, вот, вот так, вот как-нибудь. Да, тут надо обязательно. Вот, так, так, так, так, так. Я надеюсь. У тебя до нем не слышно чего-либо, что происходит у меня. Ну так, так, слегка. Хорошо. Так, ну что... Сколько времени у нас осталось? Около 10 минут. О, у нас еще очень много... Я бы не сказал, что прям очень много, но у нас еще много времени. Есть. На реализацию наших планов так пора взять что-нибудь другое что это уже устарело так возьмем вот так Нет. надо вот, что-то такое угу. и возьмем где она наверное тут да она здесь угу. вот такое возьмем Окей. Okay. Ладно. Угу. Это ошибка. У меня тут лето. Ой, ой, ой. Готово. В этом плане у меня готово. Так, сейчас. Так. Вот так. Все. Угу. Нет, я не подглядываю, я ничего не вижу. Как там? Uh -huh. Нет. Yes. Игнать Только тут теперь делаем вот так. Я искренне надеюсь на то, что то, что я сделал, не уничтожит то, что я уже сделал. собственно не уничтожила но в этом плане да вот вот то что я хотел сделать так так, так, так, так, так, нет, так, нельзя, да, поэтому мы можем вот это, которое можно вот так, и вот так, готово. Ну, немножечко. Немного надо... А сколько там времени еще. Две ищет. минуты осталось. Еще. Две минуты у нас осталось. У меня у просто меня уже все готово. готово, я думаю. Так. Так, мне пришлось немножечко уменьшить. Нет, мне кажется, это... Пянка, да? Так, вот так сделаю дальность прорисовки. Потому что не знаю, что там. У меня, по-моему, красиво. У меня, по-моему, красиво. Ну или я немного сумасшедший. Честно говоря, она же не знала. Что для меня это уже красиво. Но у меня, мне кажется, у меня есть фишка, которая завоюет сердца многих. А у меня <потвижимость> есть фишка, <потвижимость> которая завоюет сердца тысяч. <с> <потвижимость> <потвижимость> Ай, блин, я, тогда... про, я про одну Проходить вещь забыла. А какую же? Как же лагает с этими гирляндами мои. Ну нет, это сделал я, скорее всего. Потому что я тут тоже кое-что делаю. И, скорее всего, то, что не, я... у, меня, у меня просто э, на цикличный блок была поставлена цель, чтобы он э, спавнил гирлянду мою. ой ой зря. Да, да поэтому, поэтому у меня не, не слагает. слагает. Надеюсь, здесь у себя здесь не вылетит. Так вот, в чем дело. Я думаю, почему это у меня 12 FPS, а оказывается, на моем компьютере за 3787 век Ну, в принципе, я тоже думаю, что я готов, только еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, <связь> еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, <связь> дайте мне времени, мистер Максистер. Так, вот так меня лучше не называть. <связь> Я сам не понял, что ты сказал. Я говорю, так меня лучше не называть. Мистер, Мистер. Максистер. Да, пожалуйста. Вс. Красота. красота. У меня Ой, хотя и полная дичь. Нас. Красота. Меня... Вс. Отлетаем от своих построек. Давайте а, посмотрим сначала это? твою. Дей, не лети к моей, Давайте сначала твою посмотрим. Ого. А, Ого, вашу... Гошеньки, го-го. Красота. Красота на самом деле очень, тут на самом деле очень красивая. Я вижу, что очень много овец, но предлагаю сейчас всех убить. Давайте. Давай. давай. Да, 167 Ой. овец. И моему компьютеру сразу полегчало немного. Так, ну, в принципе, очень неплохо, а -а -а. очень красиво, очень приятно. Для глаз, во всяком случае, для моих, я не знаю, для ваших. Ну, не Без знаю, того. я вам доставил 5. Ну, ладно, а я сейчас с все ненужные фиговины и пойдем... А не на надо, не надо их подбирать. Как они называются? сайтом? Все. Их больше нету айтемов. Пойдемте на мою мне. сторону. Давайте, Давайте я кое-что пропишу. Что? Зачем? Вот ну, ладно. Просто чтобы э, это... А теперь вау. прошу обратить внимание на могилку. Вау. Просто, Для просто вау. Для того, чтобы... Ну, сразу... э -э вау! Для того, чтобы сделать немного более праздничное, я сделаю это. Да, скорее всего, этот алгоритм, он. Что? Вот зачем, вот зачем тебе нет, этот замкнутый санкнутый механизм? Санкнутый этот редцифон да. весь. Да. Я изначально хотел, чтобы эта штука мигала на верхушке, но решил сделать вот это, потому что это, это веселее, это интереснее, это красивее. А у, у, у меня у меня там, там звездочка. Да, вот а у меня просто светящаяся большая макушка. Но да. у, меня, у меня больше, мне кажется, декоративных элементов. Ну да, она у тебя больше глядь. декора, да, она более красиво как-то. Ну я бы не сказал, но... она ну она очень светится. Это, это... Как в новогоднюю ночь человек представь себе новогоднюю ночь человек, несколько людей с семьей стадятся, выключают свет, слушают выступление президента и вот елочка вот твою если поставить то без света никак не обойтись потому что э, будет кто а победил в мой прошлом мой. раунде я... Давай, ко мне сюда на елочку попрощаемся и, и еще дайте от меня сказать говори пожалуйста. говори я желаю чтобы все подарки которые вы попросили у дедушки мороза он вам привез если вы конечно в него верите если вы думаете, что это Санта Клаус, ask him. Yeah. Uh, простите. <laughs> Просто у нас есть в том числе yeah. англоязычная аудитория. Я yeah. специально стараюсь сделать английские субтитры, потому что у нас есть uh, друзья, которые смотрят нас, которые не знают русский язык, к сожалению. Поэтому uh, приглашайте своих друзей из Америки, из Австралии. Мы всем им покажем. Я сделаю обязательно субтитры, как только но, к сожалению, только на моем видео не будет английских субтитров. почему же, я... Почему же? Ну, ты так быстро... Я, во-первых, не могу делать английские субтитры, а во-вторых... А во-вторых, всем хорошего дня. Удачи и счастливого Нового года. Пока. Всем удачи, всем пока, всех лучших пожеланий в новом году и чтобы этот коронавирус умер.